Всем привет! Меня зовут Ситико Александр. Я создатель сайта Охрана Туа Беларуси и представляю компанию Эксперт Охраны Труда. И сегодня я хочу вас познакомить с одним из сервисов, которые есть на сайте Охрана Туа Беларуси. Это справочник специалиста по охране труда. Чем занимается компания Эксперт Охрана Труда? Это разработка документов по охране труда, разработка систем управления охраной труда. Есть у нас еще несколько сервисов. Но о них мы поговорим в другом видео. И сайт охраны Тула Беларуси, которому в этом году исполнится уже 15 лет. Там вы всегда сможете найти новости по охране труда, гигиене труда, промышленной пожарной безопасности, различные документы, плакаты. И там же размещены сервисы, о которых мы сейчас поговорим. Есть три сервиса. Справочник специалиста по охране труда. Расчет численности специалистов по охране труда для предприятий и сводная таблица по пункту 5.6 для отчета 2 условия труда. Для него я делал отдельное видео, ссылка будет в углу этого экрана. Ну и в описании к этому видео тоже. Но все-таки мы остановимся сегодня о справочнике. Для чего создавался этот справочник? Каждый раз, когда я начинаю работу с какой-то организацией, либо же прихожу на новое место работы, хотя за свою жизнь я поменял только два места работы, на втором, которым сейчас работаю, но все равно каждый раз, когда я беру новую организацию, я прошу штатное расписание. Для чего оно мне нужно? Штатному расписанию я могу... Первое. Проверить правильность наименования профессий и должностей. Это как бы закроет один момент в части кадровых вопросов, но мне нужно это для того, чтобы определить, необходимы ли для данной профессии должности некие компенсации, которые предусмотрены на тестации рабочих мест по условию труда. Давайте я буду на будущее говорить сокращенно ARM. И какие средства индивидуальной защиты необходимо выдать по данной профессии. Эти СИЗы нужны мне для составления перечня СИЗов и для внесения их в инструкцию по охране труда. Также в этом справочнике я нахожу информацию о квалификационной характеристике, которую должны выполнять данная профессия или должность, потому что были такие случаи, когда я встречались в практике, например, разнорабочий, по факту правильное наименование его пособный рабочий, слесарь, какой слесарь, слесарей очень много, или, например, там менеджер, нет такого, соответственно, поэтому в справочнике я могу подобрать и номинальные профессии, и номинальные должности, в зависимости от того, в какой отрасли они работают, к какому выпуску ЕТКС или КСД они относятся. К самом справочнике есть несколько разделов. В принципе, вы уже их прочитали. Давайте по ним пройдемся. Да, хочу сказать, что справочник, один из разделов справочника, это коллективный труд. Если оцифровкой ОКРБ и норм СИС занимался я сам, ну и, скажем так, и всем остальными разделами, то для натоцифровки ЕТКС и ЕКСД помогали мои коллеги. Это очень важно, что мы вместе делаем этот справочник. Справочник был, есть и будет бесплатным. Совместное его наполнение и усовершенствование пойдет нам на общее благо. Спасибо вам за то, что вы принимали участие и принимаете. Вместе мы сделаем его лучше. Как искать справочники? Самое главное, где нам найти справочник? Вы заходите на сайт Охрана Туа в беларуси и с любой страницы через меню полезный справочник сот либо же верхние баннеры есть такой вот баня справочных сот. Нажимаете и переходите к справочнику. У справочника есть одна небольшая особенность. Можно ввести полный код ОКРБ014. Это действующий настоящий момент, вот в это поле. Можно ввести старый код профессии должности УКРБ006, либо же а, часть профессии или же целиком наименование профессии, если вы его знаете, или же какую-то уникальную часть. Вот эти три варианта могут быть. По кодам попробуйте сами. Ну вот, например, если мы захотим найти профессию слезарь-ремотник, то, как видим, зная полное наименование профессии, мы Сразу же находим ее. Если мы введем только часть профессии, например, слесарь, этот поиск как бы неудачный. Потому что слесарей, как мы видим, очень много. Здесь можно найти слесарь, ремонт, слесарь ремонтника поиску по странице, например. Но лучше всегда искать по уникальной наименованию профессии. Да? Например, ремонтник. И вот, пожалуйста, уже круг сузился. Есть другие нюансы. Например, машинист крана, да, машинист крана автомобильного. Кто-то называет его машинист автомобильного крана. Если написать машинист автомобильного крана, да, автомобильного, то ничего нету. Но вот видите, в ОКРБ он называется «Машинист крана автомобильного». Поэтому ищите всегда по уникальной части, и тогда вам будет намного проще. Что можно увидеть в этом справочнике? Например, вы подбираете себе профессию или должность по тому работнику, который у вас существует. Да? Самое главное – Обращайте внимание на э, группу занятий, потому что, видите, они разделены по разным группам. Ну, в принципе, этот пример, давайте, например, шим, мастер. Вот мы видим мастера, и мы видим, что мастер встречается очень в многих э, группах занятий. Там руководство подразделений, сельско-лесное хозяйство, рыбоводство, э, горнодобывающее. То есть, опять же, ищите... Тот, который вам нужен, потому что у них будет, если раньше по, у мастера был код по КРБ 2009 один и тот же код, видите, 23187, 2387 то по-новому 014 они отличаются, эти мастера. Если даже видите, обратите внимание, что в энергоснабжающих организациях у мастера есть, встречаются его как в первом ЕКСД, так и в третьем, поэтому подбирайте. Правильно, те, когда вы будете искать те выпуски ЕКСД и виды группы занятий, которые соответствуют вашему потребности. Как по этому справочнику определить, где профессия, где должность? Ну, В принципе, по наименованию кто-то может и поймет сразу же, но если заполнены, если написано код выпуска ЕКСД, вот в этой графе, значит это должность. Если код выпуска ЕТКС, как здесь видим, да? Вот в данном случае, видите, помощник мастера – это рабочий, а сам мастер – это должность. Для того, чтобы нам получить полную информацию по должности или профессии, нужно нажать на само название, и мы переходим на следующую вкладку. Какую информацию мы получаем, нажав на наименование профессии или должности? Это само номенование профессии должности. В данном случае мы будем работать в основном со и ремонтником Два его кода, новый по 0.14 УКРБ и старый по 0.16, разряды и диапазон, которые есть для данной профессии, там должности. Ну, для профессии диапазон разрядов и код выпуска и ТКС. А для должности мы видим номенование категории должности это руководитель специалист и другие служащие, и номер выпуска ЕКСД. Ну и все вкладочки, которые мы сейчас с вами разберем. У должности их чуть меньше, у профессии их немного больше. Одна из информации, которую мы получаем в нашем справочнике, это... Информация из выпуска ЕТКС по рабочим, например, по его разрядам, Там, где характеристика работ должен знать и примеры, например, в данном случае, и какие-то другие информации из ЕТКС. Вот мы видим, что код выпуска второй, и, соответственно, здесь и второй выпуск, и его наименование, как он называется, и постановление. Для мастера это информация об ЕКСД. Первый выпуск, вот его должностные обязанности, должен знать квалификационные требования. Эту большую работу мы проделали с э, нашими коллегами, с нашими пользователями, которые оцифровали все выпуски ЕДКС и все выпуски ЕКС. Да, это была, конечно, гигантская работа. Еще раз спасибо всем. Следующая информация, которую мы получаем, это нормы выдачи СИС. Были оцифрованы все типовые нормы выдачи СИС, которые утверждены Министерством труда и социальной защиты. Соответственно, мы, когда открываем эту вкладку, мы видим, что для есть встречаются его нормы СИС в очень многих постановлениях. Довольно-таки большом количестве постановлений. Если мы обратимся к инструкции о порядке обеспечения СИС, то мы увидим, что... Вначале мы выбираем нормы из той отрасли, в которой работает наш работник. Ну, допустим, он у нас работает в металлообработке. Соответственно, ищем, где у нас металлообрабатка. Вот на металлорубащие производство. Вот эти все нормы СИС, которые положены этому работнику, в зависимости от тех видов работ, которые он еще выполняет. Если мы не находим данную профессию или данную должность в своей отрасли, здесь этой отрасли нету, да, вот в этой части, соответственно, мы переходим, опять же, обращаясь к пункту 6, инструкции порядка обеспечения СИЗАМИ, и должны искать в 110-м постановлении. Это для всех отраслей экономики. Ну, в данном случае, если ремонтник есть, и в 110-м постановлении его и нету. Ну, например, такой товарищ. Как мастер, такой товарищ как мастер, как видите, он может быть гражданская авиация, бытовое, химическое производство, ЖКХ, то есть очень много он есть, но, например, его нету там в вашем водном хозяйстве, соответственно, вы ищете 110-е постановление, то все отрасли экономики, вот оно, и вот что положено вашему мастеру. И третий шаг. Если нет ни там, ни в 110 постановлении, ни в тех постановлениях, которые отрасли, вы выбираете, вольны выбирать то, что вам, скажем так, нравится, но с учетом пункта 13 инструкции об порядке обеспечения СИЗАМИ. То есть вы должны учитывать условия труда, анализ результатов оценки рисков, анализ результатов аттестации рабочего места, опасные вредные факторы и выбирая, грубо говоря, вот скопировав все эти СИЗы, выбираем себе то, что нам нравится и ставят те сроки эксплуатации, которые нам понравились, скажем так. Но в основном хватает двух шагов, хотя бывает и нету. Если ваш в данном случае возьмем, за например, слесарь ремонтник не выполняет какие-то работы, тогда можно из э, норм выдачи СИЗ убирать. Про каких работ мы говорим. Например, видите, при работе на высоте дополнительно поиск предохранительной лямочной. Если вдруг слесарь ремонтник ваш не выполняет работу на высоте, это можно удалить. Опять же, при ремонте оборудования агрегатов, машин, пыльных отделений, участков, цехов, то же самое. Все, что здесь написано, можно удалить. Оставляйте только то, что свойственно, а, вашей профессии, б, тем условия труда, в котором он трудится. Как их себе скопировать в, в свои нормы сис? Возьмем, скажем так, на маленьком примере. Выделяем правая клавиша. Копировать. Запускаем Word. Нажимаем Ctrl-V. Вставить. Удаляем ненужные, ненужные строки. Таким образом. Выделяем. Зажав правую клавишу, левую клавишу мышки. Правую нажимаем. Автопобор. Подбор по ширине окна. Все. Два этих можно убрать. Эту часть можно вставлять в свою инструкцию по охране труда. Ну или же бы, если надо, какую-то часть, как мы с вами говорили, Пой можно удалять. Даже. Обучение. Э, информацию по обучению, это касается рабочих. мы Справочник подтянута вся информация, которая есть в двух постановлениях. Это в 7 дробь 14, это Минтруда и Минобра, это перечень профессий для подготовки рабочих. И 84 63, это перечень, по которому присвоение квалификационного разряда по профессии возможно только по результатам освоения образовательной программы переподготовки. Находится этот раздел обучения, находится под нормами СИС. Вот, открываем, и мы видим, что допускается обучение на производстве. Для второго разряда нужно срок обучения 2 месяца, для третьего разряда срок обучения 3 месяца. Я вдаваться подробно в порядок обучения на производстве не буду. Был недавно вебинар очень интересный от наших коллег Центра развития. Можете их послушать. Ссылку я оставлю в описании к видео. Единственное, что, вот, например, у меня вызывало вопрос, я всегда считал так, что вот по этому постановлению, вот как здесь, да, видите, написано 7-14, можно обучать на производстве, а вот по этому перечню допускается обучение только в учреждениях образования. Но, покопавшись немножко в нормативке, и проконсультировавшись с коллегами из Центра развития, мы пришли к заключению, что этих обучать товарищей можно, но только в том случае, если будет на производстве обучать можно, но только в том случае, если по данной профессии уже есть другая профессия. Например, если взять для примера, станочник широкого профиля, Открываем его, вот мы видим, что тут у него, он находится в этом постановлении 84-63, написано, что остановочник широкого профиля и разряд присвоимый второй, третий. Открываем ЕТКС и видим, какие тут виды работы он выполняет. Соответственно, для присвоения такого квалификации ему нужно иметь хотя бы одну из вот этих вот профессий. Одной из важнейших информаций, которую я получаю в справочнике – это о необходимости проведения аттестации рабочих мест по условиям труда для данной профессии, либо должности. Немножко вспомним, какие цели у нас аттестации. Да? Это выявление конкретных опасных вредных производственных факторов, которые воздействуют на работника. Разработка мероприятий по их минимизации, лучше устранению и определение права на пенсию, либо сокращенная продолжительность рабочего времени и страхование по списку 1, списку 2, текстильное производство и прочее. Значит, кто обязательно должен быть аттестован? Я Опускаю момент, когда на рабочем месте там были ранее проведена аттестация, где на рабочем месте были выявлены превышения и прочее. Мы поговорим только в рамках нашего справочника, то, что справочник получает информацию из постановления самминовских. Значит, обязательно должны быть аттестованы те профессии должности, которые включены в список 1 в список 2. Это 536-е постановление саммина. Профессии и должности, которые включены в перечень текстильных производств. Это постановление Совмина номер 1490. Опять же, те должности и профессии, которые включены в раздел 1, перечень учреждений, организации и должностей для оценки профессионального пенсионного страхования, медицинских педагогических работников. Опять же, постановление 1490. И те профессии и должности который находится в списке производств цехов и профессий на сокращенную продолжительность рабочего времени. Это постановление Минтруда номер 57. Вот эта категория профессий и должностей обязательно должны быть аттестованы в рамках аттестации рабочих мест по условиям труда. Соответственно, их я ищу в справочнике. Но есть небольшие нюансы в поиске. Начнем с сокращенного рабочего времени. Берем с ремонтника и видим, что он здесь находится. Значит, для того, чтобы проводить институцию, должны сойтись несколько звезд. Первое. Он должен выполнять ту деятельность, которая здесь указана в, в главах в данном случае, например, деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, перевозки метрополитеном, и быть занятым вот тот производство цеха работы, которое здесь указано. Если наш литер ремонтник работает в метрополитене и только в ночное время, значит, будьте любезны, проведите аттестацию рабочих мест, и если подтвердится его вредная и опасное условие труда, предоставьте ему сокращенное продолжительность рабочего времени 30, недель, 30 часов в неделю. Только так должно совпасть. Посмотрим, например, на примере мастера. Нет такого. Но вот тут кроется одна интересная вещь. Видите, она пишется нет. Однако не все профессии должности можно найти по коду КРБ 0. 17. И, соответственно, нужно посмотреть в самом постановлении в 57 Минтруда. Кто мы ищем? Мы ищем вот такую запись. Есть в самом постановлении запись, например, работники, и дальше писано, занятые непосредственно там в производстве, но это работники. Или там рабочие, в данном случае это рабочие, занятые непосредственно, и идет описание вид работ Дело в том, что справочник ищет либо по названию профессии, либо же по коду ОКРБ. И соответственно угадать, какой, какая профессия или какая должность работает там, на транспортировке, складировании, хранении гамма-активных веществ с активностью выше 3,7 на 10,8 бекелей, я не могу. И я не знаю, никакой там. только если это будет искусственный интеллект. Поэтому, если вы при поиске находите такую фразу, что нет, однако, значит, вы переходите к этому постановлению и ищите вот такую вот фразу. Опять же, вы находите там... Вы находите там э, ту вид деятельности, отрасли, которая есть. Сейчас покажу вам на примере слесаря-ремотника. Вот этот, да? И смотрите вот такую вот фразу, если там работники, рабочие, и тот вид работ, который вы выполняете. Опять же, если вы здесь находите то, что ваша ваш профессия или должность, если работник выполняет такие виды работ, аттестация, подтверждение, предоставление сокращенного рабочего времени. Сама информация по аттестации рабочих мест по условиям труда получается из трех постановлений. Список 1, 2, текстильщики. Из двух постановлений. Ну, три раздела кого-то. Список 1, 2, текстильщики, и э, медики и педагоги. Ну, кого напишем? Швея. Вот она наша швия. Смотрим на аттестацию. Есть. Текстильное производство, опять же, должно совпать, не просто швея, она должна работать в текстильных производствах и дальше описывается, в каких производствах она работает. Возьмем, для примера, станочника и вот мы видим, что его код профессии явно не указан в постановлениях, вот этих трех, двух, точнее, трех списках, которые говорил, и нужно открывать, что мы ищем. Опять же, такую же самое формулировку, например. Ну, вот раздел 3 есть, там химическое производство, и написано рабочие, руководители, специалисты, занятые производством, перечисленных подпунктах 3, там, и понеслось. И дальше виды производства и виды работ, которые они там должны выполнять. Невозможно определить, какая профессия должность выполняет. Работы указаны под пункте 3.1.1.1. Ну, опять же, это нужно, видимо, либо подключать какой-то искусственный интеллект. ну Естественно, что это тоже не даст стопроцентный результат. Поэтому сами открываете ищите в самих постановлениях. Следующий раздел. предсменное свидетельств и медосмотр. Нажимаем его, в данном случае мы смотрим следствия ремонтника и напишем, видим, профессия не подлежит присменному свидетельствованию. Но, вот это самое главное «но», потому что мы, как помним, в этом постановлении, которое у нас определяет предсменное свидетельствование, либо же медицинский осмотр, есть приложение 1, в котором есть перечень работ, при выполнении которых и профессии рабочих, да, при выполнении которых требуется проводить так называемый этот предменный медицинский осмотр либо освидетельствование. Если профессия должности четко, она не указана была в этом перечне, соответственно, дальше нужно искать, возможно, они выполняют какие-то из этих видов работ, которые здесь указаны. Давайте попробуем по мошеннисту крана. Вот появилась надпись «Профессия, должность подлежит пресменному свидетельствованию». Хочу поговорить по тому скользкому моменту, который есть, например, по, когда профессия явно не указана. Например, строплящик. Да? Открываем строплящика. Видим, что присменное свидетельствование он не подлежит. Почему? Потому что его профессия явно не указана в самом приложении. Но, если мы обратимся к самому перечню, там есть такая фраза, как «работы» и 1.14 по строповке грузов с применением кранов мостовых, козловых, башенных и портальных. Соответственно, если наш строповщик работает с кранами, которые здесь, типами кранов, которые здесь описаны, соответственно, мы должны ему проводить присменное свидетельство. Довольно интересная формулировка. Мостовые, козловые, башенные и портальные, а вот стреловых, которые автомобильные, здесь нету. Соответственно, исходя из логики этого перечня, проводить присменное свидетельство не требуется. Хочу разрешить один вопрос, точнее, мое отношение к повальному проведению присменного свидетельствования всех работников на площадке, я считаю, что этого делать нельзя. Потому как в самом постановлении, в инструкции по проведению медосмотра и в инструкциях по проведению свидетельства есть четкие фраза, что, вы видите, наниматель организует проведение, данного сущее присменный медицинский осмотр, согласно перечню, который они утверждают. На основании чего это делается перечень? Он разрабатывается на основании перечня работ, профессий. Вот он. Приложение 1. Соответственно, мое мнение, что если профессии нет в этом перечне, мы не можем делать. Еще раз поясняю. Разрабатывается на основании. Если я там не вижу, соответственно, я не буду этого человека туда включать. То же самое и присменное свидетельствование. Опять же утверждается по перечню, который как оформляются, разрабатываются на основании приложения 1. Ну, это мое мнение. У справочника есть еще несколько разделов, которых невозможно никак автоматизировать, его никогда не получится автоматизировать. Это инструкции по охране туда, билеты по вопросам охраны туда и риски в рамках СОД. Эти три раздела – это опять же наша совместная командная работа это то что присылали вы инструкции по охране труда мы присылали билеты с рисками мы пока еще не начали это мой скажем так экспериментальный раздел но я думаю что в будущем я расскажу про него как я вижу этот вам как оно должно выглядеть и как мы будем над ним работать но мое желание чтобы мы опять же сделали справочник Доступным как для специалистов по охране труда, так и для всех руководителей, либо других специалистов, которые будут использоваться для того, чтобы максимально получить информацию, которая есть по охране труда для какой-то определенной профессии, должности. Инструкция по охране труда. Значит, То, что вы здесь находите, вот этот раздел, Открываете инструкцию. Видите, здесь есть уже четыре инструкции. Начинались, начинался этот раздел благодаря Николаю Гурскому. Инструкции были взяты с его сайта. Кто-то я добавлял свое, какие у меня были инструкции. Что-то присылали пользователи. И они добавляются в базу. Нажимаете сюда. Есть и четыре инструкции. Огромная просьба! Никогда! Не утверждайте то, что вы скачали. Инструкцию нужно делать в соответствии с 176-м постановлением труда И для этого я вам рекомендую взять шаблон инструкции по охране труда. Видите, тут QR-код есть, где его найти на сайте. Но ссылку, опять же, я оставлю в описании к видео. Взяв этот шаблон открыт, вы получите полностью соответствующую инструкцию 176-му постановлению с оформлением, с Утверждено, а не утверждаю, как положено. С различными вариантами как для видов работы или для профессий. Откройте, посмотрите. Это общий наш труд. Мой и пользователей сайта Охраны Туда в Беларуси. По приведению ее в соответствии с 176 постановлением. Качайте этот шаблон. Качайте эти примеры. Открывайте. Правила по охране труда, которые действуют в вашей отрасли, открывайте инструкцию по эксплуатации того оборудования, которое эксплуатирует срезер-ремонтник, и начинаете делать инструкцию по охране труда. В этом случае вы получите качественную разработанную инструкцию по охране труда. Только в этом случае. Если скачали, утвердили, будут проблемы. Как мы знаем, проблемы в охране труда начинаются только тогда, когда происходит несчастный случай. И вот когда происходит несчастный случай, а в инструкции по охране труда ничего нету, тут начинается беда. Билеты для проверки, для проверки знаний по вопросам охраны труда у нас требует десятый пункт. Положение о порядке создания деятельности комиссии, организации для проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда. К сожалению. Даже если вы используете компьютерную программу, билеты нужны. Хоть устно Минтруда и рассказывает, что билеты можно не утверждать, а утвердить некие мифические перечни вопросов, нет, не получится. Законодательство однозначно требует билеты. Грядут изменения в этот пункт. Я надеюсь, что восторжествует логика. И этот пункт будет добавлен, что билеты не нужно будет утверждать, если будет проверка знаний осуществляться с помощью компьютера, как, впрочем, и с одним членом комиссии. Но это, скажем так, мои прекрасные мечты, которые длятся уже многие года. Билеты находятся здесь. Пожалуйста, для строплящика. Вот они получились у меня такими. 10 билетов. Скачали, посмотрели под свой вид работ, под свое производство, что-то лишнее, что-то добавили, утвердили, вот у вас уже билеты. Опять же призываю вас, если есть билеты, присылайте. Будем их размещать здесь. Для каких-то профессий еще их нет. Видите, есть такая фраза, еще нет билетов, пришлите свои. Только вместе мы сможем сделать нашу жизнь проще. Никто нам не поможет, только мы сами. Это я уже убедился 15 лет существования сайта. Только мы сами. Присылайте, и мы будем наполнять справочник дальше. Специалисты по охране труда прекрасно знают. Статья 17 Закона об охране труда. Нас гласит, что вниматель должен разработать внедрись в которая обеспечит идентификацию опасности, оценку профессиональных рисков и определение мер управления этими профессиональными рисками. Я сделал идентификацию опасности для одной профессии, следственный ремонтник. Пока я вижу это так, как бы работа следствия ремонтник разбивается на этапы, либо виды работ, определяются какие есть опасности и меры управления рисками. Каждый, получив вот эту вот информацию, потом может добавлять в свои карты опасности и рисков под ту методику расчета рисков, которая у вас разработана. Я считаю, что как бы, одним из основных это определить, какие опасности есть. Понятно, что это разработано для определенного конкретного производства, но опять же, как старт, как начало для разработки, оно вам поможет. Но, опять же, я не готов сейчас вам рассказывать про эту методику. Я думаю, что я все-таки соберусь с мыслями и свою методику отшлифую. И мы этот раздел начнем наполнять вместе. Надеюсь, что вместе. Надеюсь. Это все, что я хотел вам рассказать о справочнике специалиста по охране труда. Призываю вас им пользоваться, помогать в его наполнении, в развитии, потому что только вместе мы можем добиться того, что мы переключимся от бумаг к самому главному – контроль, обучение и пропаганда охраны труда на рабочих местах наших сотрудников. Спасибо вам и до новых встреч! Mm. -hmm.